Здравия всем здравым и на пороге здравости, тепла, добра, света. Всем желаем ваших весях, ваших жилищ и мест вашего проживания. Сегодня у нас 24 на июне, ну где-то, наверное, без 20-12. И вот идем мы сейчас туда, 21-й. И там у соседей соберем яблочки. Может, попадали. Вот на дороге увидела солнышко, как мы его называем. Видно? Его. Вот вышло. Сегодня у нас вот солнце вышло, светит, тепло. Ночью было подмерзшее, И вот так вот солнышко светит. Трава везде еще зеленая. Зеленая, зеленая буйная травка. Сейчас надо его куда-то собрать и положить на травку или куда-то переместить, чтобы он не попался кому-то под ноги, Солнышкин этот. А он еще и не хочет. А он еще не хочет. Где ты идешь вот это, а? Расскажи мне. А? Где ты идешь? Упал. Упал. Упал, упал. И не хочет та елки. И не хочет ползти мне на этот И замер. Все. Давай, давай, давай. Неудобно. Вот так вот. Вот. И ползай тут сколько хочешь. Вот мы его убрали Солнышкаля. Замер, замерла. Вот так вот. Здравствуйте. Здравствуйте. Всем пока-пока. Видите, что тут? что-то бабахнуло, одно сбили, а это что-то полетел. Ну, в общем, охрана есть. Охраняет, видите, полосы какие? Полосы, полосы. И полетел он на эту, на Россию. Сбили в беспилотник, видно. И сразу за ними вторую выпустили самолет. Ну, ничего не видит. Так что охраняют нас. Видите как? Ну, охраняют. О, глянь, как этот самый летит. Глянь, какими этими, какими зигзагами летит. Видно или не видно там? Видите, как летит назад на то место прилетел, посмотрели, все уничтожено, и летит теперь. Вот такие вот делишки, вот видите. Все-таки никак не угомоняться. Мешает нам наше нежное, наш Донбас. Ну это беспилотник видите, ты ничто, что, я не пойму. Так, все хорошо. Вот сегодня рву терен Нарвала он полную эту баночку И вот посмотрите, ну прям как облепленная Я уже поближе Как облепленные тут эти ветки Так хорошо его всегда много-много Цветет так красиво И его всегда много-много И он такой вкусный Это меленький видите прям ну облепленная здесь все ветки то я немного тут уже посрывала так что вот так вот это здесь и вон там его много обрываем потихоньку и кушаем